Всем привет! Сегодня будем готовить заготовки на зиму, а именно абрикосовое варенье. Для нашего варенья нам потребуется 1 килограмм сахара и 2 килограмма абрикосов. Я использую такие пропорции, но кому покажется, что получится не сладко, можете добавить сахара и приготовить в пропорции один к одному. Для варенья нужно взять плотные плоды. Которые не совсем еще дозрели, чтобы в процессе варки они сохранили свою целостность. Абрикосы моем и обсушиваем. Затем разрезаем каждый вдоль косточки пополам. Сами косточки нам не нужны. Абрикосовые половинки кладем в глубокую посуду и засыпаем сахаром. В таком состоянии оставляем при комнатной температуре на несколько часов а можно оставить на ночь. Когда большая часть сахара растворилась, а сами абрикосы выделили сок, то переходим к следующему этапу. Ставим посуду на тихий огонь и даем сахарному песку с абрикосовым соком полностью превратиться в сироп. Аккуратно помешиваем, чтобы абрикосовые половинки сохранили свою целостность. Доводим до кипения и варим на среднем огне около 5 минут. Не забываем обязательно снимать пенку. Спустя 5 минут кипения выключаем огонь и даем абрикосовому варенью полностью остыть при комнатной температуре. Тут совершенно не нужно торопиться. Поэтому можете оставить лакомство отдыхать хоть на 5, хоть на 12 часов. После того, как сироп полностью остыл, еще раз доводим до кипения и кипятим 5 минут после повторного закипания. Абрикосовое варенье дольками готово. Разливаем варенье в предварительно подготовленные баночки. Каждый стерилизует посуду для заготовок по-своему. Я предпочитаю делать это в микроволновой печи. Банки в мою содовом растворе, ополаскиваю и заливаю в каждую холодную воду сантиметров на 2. Пропариваем банки в микроволновке на самой высокой мощности по 5 минут каждую. Крышки кипячу на плите примерно минуту. Из указанного количества продуктов у меня получилось 2,5 литра варенья. Храним готовое абрикосовое варенье в сухом прохладном месте. Ароматное абрикосовое варенье готово! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и приятного чаепития!